Пригодится. А, точно. Я ведь не все гнезда в этом месте выжег. Снайпер засел на дороге, чёрт! Боеприпасы, конечно! Наших бьют! Наших бьют! Ну как, бьют! нравится? Тебе уже ни к чему. держится. Видел. Нужно с ними разделаться. а Снайпер на дороге, твою мать! Аномады, давно тут засели, а? Нападаете на мирных людей, которые приходят за припасами. зачистить лагерь, жалкие воры и убийцы. Никто не должен уйти. Это я пошел. Вот так. Что понравилось? Теперь дело за остальными. Пригодится. Я заберу там люди мало боеприпасов Сбоку! Давай туда! Всё, есть. <связь> ты попал? В, В Я ранен, я ранен! Зацепило! Кажется, все. Теперь на дорогах будет поспокойнее. Не намного, но все-таки. Ну ладно. Посмотрим, нет ли у них тут подземного бункера. Это радио «Свободный Орегон». Правда, освобождает. Мы будто снова оказались на Диком Западе. И многие делают вид, что закон и порядок остались в прошлом. Но, насколько я знаю, мы по-прежнему в Соединенных Штатах Америки. А в этой стране право собственности непоколебимо. Мы имеем право на эту территорию, жить на ней и защищать ее. Да, когда-то мы забрали ее у индейцев, историю не перепишешь. Но мы забрали ее силой. И только сила поможет нам сейчас двигаться вперед. Мы не склонимся перед бандитами. Если федералы, упокоители или мародеры решили, что могут хозяйничать на моей территории, их ждет разочарование. Выживают сильнейшие и побеждают сильнейшие. С вами Марк Копланд. Это Радио Свободный Орегон. Не верьте лжи. Боже ты мой закон и порядок это все уже в прошлом. Что ты несешь? А, ну хотя ты верно заметил. Если хочешь теперь чего-то добиться, нужна сила. Сила и куча патронов. Yeah. Uh -huh. Субтитры заражение Oh,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 Кто тронет мой байк, пальцы буду ломать тебе персонально. Да понял, понял. В общих. Эй, как жизнь? Здорово. До встречи. Пока. Да. Так что, атакер, мне-то можно доверять? Неплохо, Элкари. Я не знал, что он художник. Что? Говорю тебе, куда ни глянь, везде сплошное поле лавы, на 25 пять футов вглубь, нужны молотки отбойные. Вот только не надо мне тут лекции читать, я в курсе. Черта с два, наши люди голодают, а даже были бы и сыты, с лопатами на это все равно ушли бы месяц. Да мне наплевать!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 и встаю на защиту. Иди на склад, проверь, что с боеприпасами. А на раскопки пойдет Уиллер. На что уставился? Ну, так, жду, когда у тебя мозги отрастут. Стоять! Ты Леона нашел? Но ну, хоть кто-то здесь умеет делать свое дело. Поехали. Когда ты в последний раз приводил к нам новых людей? Таким людям, которые остались в водище, вы здесь не обрадуетесь. Люди мрут от лихорадки. Это меня не волнует. Можно Тебе нужна наша еда? Тогда должно волновать. Я же сказал, работу у тебя мы берем, но жить под твоим началом не станем.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 Ларсен этим занимается давно, как и ты. Уж он-то видит, кто человек, а кто фрик. Но ты по этой части спец. Разыщи ее, пока не нашли фрики. Я попробую. Э -э, слушай, Такер, сначала я хочу получить кредиты из-за Леона. Будешь приводить мне живых людей, и я тебя завалю этими кредитами. Пойду найду Уиллера. Кому-то светит ночь в карцере.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 Хороший выбор. Еще что-нибудь. Тебе еще что-нибудь нужно? Ну, ладно. Что-то давненько бухаря не видал тут. Да, здесь он, наверное, больше помогает Копленду в последнее время. Скажи ему, пусть тащит свою задницу сюда, к нему дело есть. Да, передам. Другой раз. Ладно. тухлыми яйцами. Я пойму из того, что есть. На сегодня это все. Уйди с дороги. Трудись, давай. Осталось если определиться, хочешь. кому это Ладно. отдать. Чтобы ехать на север, надо доделать байк. Значит, Коупленду. Могу помочь. Шракер, я понял. Конец. Джон, это Такер. Я тебя уже спрашивала, куда подевался Бухарь. Где эта сладкая мордашка? У него все нормально? Помогите! Дикон на связи. Помогите. Нормально все. Я ж говорил, он занят. Наверняка пошел на выпуск при этого козла Марка Коулганда. Похоже, я ему не я особо рад. Вытащите меня! Боже милосердный! Знаю Помоги! Что? Тихо, тихо, тихо! Помоги! Все хорошо! Тебе здесь не выжить. Я знаю лагерь, там безопасно. Да, лагерь! Какой лагерь? Покажи. Где? Иди в сторону трехпалого Джека. Найди курорт Соломея. Поговори с Алкаем Тернером. Он поможет. Я, я... Я думал, у меня крышка. Спасибо. Спасибо, брат. Я... Я думал, это конец. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Я Дикон, они меня знают. Ладно, беги, только аккуратно. Дикон сен -Джон, это Такер. Я тебя уже спрашивал, куда подевался Бухарь? Где эта сладкая мордашка? У него все нормально? Дикон на связи. Нормально все. Я же говорил, он занят. Наверняка на Похоже, я ему не особо нравлюсь. Знаешь что? Я ему не нянька. Конец связи. А чрт точно. Надо сводить оставшиеся звезды. Ладно, остальные Сашку потом, когда вернусь. NOT! <laughs> Да, не-не, надо оставить байк здесь, Дик. А не то вся арава на тебя набросится. Вот это хорошо рванет. Так. Че шахнет? Да-да хорошо рванет. О, склад. А, мирный, уютный, словно дом родной. Еще трофеи. Загрейте ну, сидок. <Слыш> Давайте, ребята.